Добрый день, дорогие друзья! Сегодня посмотрим, что можно сделать для того, чтобы ваше видео продвигалось еще лучше на Ютубе. Есть такой момент. Вы можете добавить перевод. Предположим, ваше видео на русском языке, описание на русском языке. Но людям из других стран будет интересно видеть описание на своем родном языке и знать, о чем это видео. Поэтому вот, например, добавляем перевод. Я добавила здесь уже два перевода, английский и немецкий. Ну, добавим еще какой-нибудь перевод. Для этого нужно выбрать язык. Ну, давайте напишем, например, фр, французский. Вот так. Добавить язык. Что для этого нужно? Нужно перевести название вашего фильма. Для этого мы его копируем. Я понимаю, мы не знаем французский язык. Но для этого есть переводчик. Вставляем сюда название. А здесь не немецкий выбираем. Давайте нажимаем немецкий, да? Французский. И любой другой язык. Чтобы скопировать, жмем сюда. Скопировали в буфер обмена. И тащим опять на YouTube. Вставляем. Вставить. А теперь надо также поступить с описанием скопировать его полностью. Э, Идем в переводчик. Так, здесь убираем прежнюю надпись и вставляем наше описание. Французский. Вот оно. Перевелось. Если вы знаете французский, проверьте, все ли здесь правильно. Но ну, я не знаю. Ну Лучше так, чем никак. Поэтому возвращаемся и вставляем в карточку описание. Не забудьте сохранить. Все, перевод сохранен. Видите, у нас уже здесь видео на английском, немецком, французском языке. Если вы посмотрите в анализ аналитику вашего видео... Вы там можете увидеть, какие страны вас хорошо смотрят. Ну, Мой канал хорошо смотрят в Казахстане, на Украине. Ну, я знаю, что там очень много русскоязычного населения, поэтому я не беспокоюсь и не перевожу на эти языки. Но в любом случае расхожих языков, таких как мировой известности... И близких к ним будет достаточно для того, чтобы вас смотрели и видели по всему миру. Кроме того, поисковые системы YouTube благосклонно относятся к тому, что есть перевод на разные языки. А в следующем видео я покажу, как еще использовать субтитры. Хотя у меня это на канале где-то есть. Может и не буду снимать. Ну вот, если вам было полезно это видео как добавить перевод, чтобы ваше видео продвигалось лучше, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. А пока всем пока! С вами была Диана.